Покажу самый простой и самый надежный способ бинтования рук. Бинтование рук защищает нас от переломов и ушибов, и также она несет гигиеническую функцию, поглощает пот на себя, и тем самым инвентарь служит еще дольше. Этот способ много лет назад показал мой тренер, и до сих пор я им пользуюсь, и ни ушибов, ни переломов нету, и сейчас я вам его покажу. Друзья, мы берем боксерский бинт и петлю, одеваем на большой палец, на большой, и идем сверху запястья. Не снизу, сверху. Вот прям таким образом. Делаем один оборот, потом переходим на большой палец, делаем петлю на большом пальце и идем на запястье. После этого мы идем на указательный палец, делаем петлю, укрепляем фланг пальца, да, суставчик и запястье. От запястья мы идем к следующему пальцу, к среднему, и также делаем петлю и идем на запястье. И тем самым вот этими крестиками пястные кости тоже укрепляются. И от запястья мы идем к следующему пальцу, делаем петлю, полностью стараемся бинт выравнивать, чтобы он не складывался у нас как веревка, ровненько, да, чтобы потом, когда мы оденем перчатки, чтобы было комфортно рукам. И чтобы ничто не натирало Идем к мизинцу Делаем петлю на мизинце Выпрямляем бинт Идем к запястью Теперь пальцы вместе складываем ровно, кроме большого От запястья мы идем к мизинцу И укрепляем вот суставчики По всем суставчикам проходим Один оборот делаем Выходим сюда к указателям пальца От указательного пальца мы идем к запястью От запястья мы еще один раз делаем петлю на большом пальце, укрепляем его, идем к запястью. И от запястья мы делаем теперь медицинский такой крестик. Иду я к мизинцу, выхожу к большому пальцу, и от большого пальца иду на запястье. такую X у нас получается. Выхожу на запястье и здесь укрепляю запястье. Укрепляю запястье. И у нас получается вот такой кулак. И также мы можем вот лишний просто вот сюда убрать, сделать вот так, освободить вот здесь вены. А вот здесь вот можем такой валик сделать. Вот. И получается очень комфортно. Мы его можем держать. Кулак зафиксирован. Запястье зафиксировано. Фланги пальцев вместе. Все в едином кулачке.